Приветствую вас, друзья, с вами, как всегда, тема, и мы продолжаем играть на Вулкан Старс, на лучшем казино. Данный слот называется Lucky Counter, все ссылочки находятся внизу в описании, либо же в закрепленном комментарии. А мы начинаем. Как видите, наш с вами сегодняшний депозит составляет косарик, ровно косарик. Меньше пиздежа, больше дела. Начинаем разъёбывать алкаша, вулкан и все, что попадется к нам под руку. Ставочка была 90%. Ну оно такое остается, что эквивалентно как минимум 10 прокрутам, чтобы, блядь, не проебаться сразу. Все, мы, блядь, ко всему подходит с головой. Бонус, да? Идем просто по нарастающей. Окей, великолепно. Уже два косаря. Охуенное начало. Большие пальцы вверх за такое охуеньшее начало. Уже 3000. А будем мы сегодня зарабатывать пятнашку. Увеличиваем, увеличиваем ставку. Что еще хотел бы сказать вам, дорогие друзья? Что все там же, внизу, в описании. Специально для вас выбивал у вулкана. Так я тут постоянно, блядь, игрок. Всем известный человек. Специально выбил для вас. Наихуеннейший промокод. В чем его суть? Вы переходите лично по моей ссылочке. Вводите его в разделе акции. И сразу же, при первом же вашем депозите... Бонус составляет 150%. Лишь вдумайтесь. Это пиздец. И то, что сейчас происходит у меня на мониторе, это тоже пиздец. Так что ставим лайки, дорогие друзья. Пишем комментарии. Подписываемся на канал. Конечно же, не забываем про это. Мы еще косарь получим. Пиздец. Можете колокольчик убить чтобы первым смотреть мои видосы. И еще косарик. Пизда, что творится? Пятнашка будет у нас в кармане в ближайшее время. Чувствую я прям это. Так что, дорогие друзья, проявляем любую активность. Все мне будет весьма приятно. Окей, бонус-ка. Что мы с ним выиграем? Даже интересно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, раз. Два, три. А, нет. Лишь два. Ну ладно, пойдет, пойдет. 5 300 имеем, третью часть имеем. От нашей с вами сегодняшней поставленной цели. И продвигаемся, продвигаемся к ней. Вот, ровно третью части имеем. Угу. Ладно. Может еще одну бонуску сейчас получится поймать? Ой, пока, пока не выходит. Там у нас дела куда лучше. Там прям, блядь, знаете, Алгаш так нам ну, насыпает. Все свои последние копейки прям высыпает, отдает. Ничего, человеку не жалко Ладно Неплохо, неплохо Блять, ну, слушайте, сильно большие цифры Вряд ли мы их перебьем Даже поэтому пытаться не хочется Нет, было бы, конечно, неплохо, но Опа, еще одна бонская Но мы ловим еще одну бонску И здесь делаем нашу капусту Пиздец Или не делаем нашу капусту Ладно Жаль, досадно вышло. Кстати, знаете? Чем мне еще нравится этот слот? Тут такой есть забавный момент. То есть каждый раз, когда ты натыкаешься на бонуску... Хотя, стойте, подождите. Сейчас, сейчас я славлю бонуску, я вам покажу. Чтобы стало сразу куда понятнее, о чем я буду говорить. Главное не проебаться и не забыть. 400, да? Заебись. Здесь хуево, но там заебись. О, слышите звук охуенной музыки? Игры фон играет, Такое чувство, что это он и играет. Ну, типа, согласитесь, весьма с баном. Вот ноты идут, ноты станут, вся хуйня. Бля. Ну ладно, 720, в принципе, тоже неплохо. Вернули нашу пятерочку. И продолжаем, продолжаем идти к нашей цели. Но что, на самом деле, сейчас дела у нас стали идти куда хуже. А нет. Пол косыря получаем. Получаем, забираем, продолжаем Окей, еще очередная бонуска Вот, вот, вот, наблюдайте То, о чем я говорил Такое чувство, что как раз он врубается И издает эти звуки Раз Два Три Блять, ну почему я не пошел просто по нарастающей пиздец Еще бы одну крышку открыл Эх, эх Вечно нажимаю, так не подумав на отъебись И вот что вы видите еще одна бонуска. Серьезно. Ладно. Мне приятно, так что давай, давай. Блять, ну пиздец, ну. Чуть не удается, у больше двух сегодня пробок открыть. К сожалению. Но ничего, это далеко еще не конец, так что все впереди. 760, да? Косарь 500. Забираем. 7200 уже на счету. Окей, okay, пятнадцка в полпути, можно так сказать. А я тем временем вам напоминаю, что абсолютно внизу все ссылочки находятся в описании. Либо же в закрепленном комментарии. Семь пятьсот. Вот теперь действительно на полпути мы. Были только что, но чуть-чуть отошли. Нормально. Еще почти косарь упал. Великолепно даже сказал бы я. ай яй не докрутил, сука, ебучал кашину бонуску. Все, заканчивай бухай. Давай, давай, давай. Приходи в себя. Пришел себя! Молодец! Послушал нашего совета. 8500 уже. А вот так мне. Так нам больше нравится. Когда вот так дела идут. По косарю, по пол косаря. Сразу значительно быстрее продвигаемся к нашей цели. Еще 600 Нормально, нормально. Бля, ну почему, сука, ты не докручиваешь? 600, значит, да. М -м ладно, заберем, заберем и все же, пожалуй, идем к десятке. А вот там видно будет. Вот, вот, я смотрю, так что-то нам так себе местами лишь везет, не на постоянке. Окей, окей, бля. Ну, ладно, касать 800. Заявить уже один ска. В принципе, осталось всего-то, всего блядь, три с половиной. Заебить. еще два триста. Охуенно. Охуенно. Блядь, какой соблазн. Но нет, нет, нет. Мы все же точно получим наши 15к. Не спеша, но получим. Нехать тут спешить. Просто проебать 2к и потом отбивать их, блядь прокрутил в 10. Ну, такое себе. Тем более, глядя на то, как нам сейчас стало вести, нихуя не падает. Бонуска. Заебись. Но до этого нихуя не падало. Отбивали бы мы очень долго наши два косаря проебанные. чем все правильно сделал. Ебать! x 25 и сразу 4500. Все. 9К. Ебать. Все. Цель выполнена наша. 22К. Я думаю, на этом можно и заканчивать, дорогие друзья. Как вы видите, целых 22 косаря мы получили. Это пиздец. Не 15 даже, блять. Напоминаю, что все ссылочки находятся внизу в описании, либо же в закрепленном комментарии. С вами был, как всегда, Тма. Удачи, друзья!